Всем привет! Сергей Лазарев подарил своей дочке Ане незабываемый праздник по случаю дня рождения. Вечеринка прошла на турецкой вилле, где сейчас отдыхает певец со своей семьей. Артист постарался подарить трехлетней имениннице самые яркие эмоции. В этом ему помогла команда нанятых аниматоров, которые развлекали его дочь и ее старшего брата Никиту. Конечно, обязательной частью веселья было задувание свечек на торте. Кстати, десерт был украшен большим портретом виновницы торжества. Сергей, между прочим. <ifica> <in the> Впервые рассекретил дату рождения его дочери. В 2018 году артист скрыл от публики факт нового прибавления в семье. Своего второго ребенка он представил фанатам только через год. О радостном событии Лазарев рассказал совсем немного. Было известно, что детей – певца. Выносили разные суррогатные мамы, но биологический материал был использован одинаковый. Но при этом сын и дочь Сергея, хотя и похожи внешне, растут очень разные. Она очень боевая, с характером, очень отличается от Никиты. Он поскромнее, поделикатнее, рассказывал Лазарев.